Ну и здравствуйте, мои хорошие. У меня давно уже лежат различные материалы по сноураннеру, до которых никак не дотягиваются руки, чтобы их просто оформить и выложить на канал. Но все же, сегодня как раз вы на канале Малой, а я Витяй, и сегодня я вам расскажу о том, что бандит из игры Snowrunner, данный нам в дополнении Канады, вполне настоящий полноприводный грузовой паз от компании Gealcom PM или называется он геалком ПМ это единственная тайна, которую я так и не разгадал который почти точно совпадает с тем, что добавили в игру разработчики так вот наш пазик имеет полноприводное шасси 8х8, точно так же как и в игре, и на нем находится укороченный кузов от пазика 3205. И грузовая платформа, экран, манипулятор точно такие же в игре. Тут они повторили все довольно точно и довольно идентично тому, что есть в реальной жизни. Благодаря уникальной конструкции, транспортное средство реально может с легкостью преодолеть ямы глубиной до 2 метров и брод до полутора метров глубиной. Также машина способна транспортировать грузы, масса которых достигает 3 тонн. А в кабине комфортно могут разместиться до 6 человек размеры этого вездехода составляют 750 на 254 на 320 сантиметров сам по себе вездеход э, собран из разнообразных деталей серийных машин как конструктор рама сдвоенная по длине от газ 66 для того чтобы она отлично вписалась в новую модель ее пришлось также усилить ну и как я уже говорил удлинить в игре правда рама как будто сделана из плейска и довольно пластичная и вообще весь э, кузов и вся эта конструкция сильно гуляет в игре в реале она намного жестче силовой агрегат к этому монстру японский Исузу, 7 литровый дизель с мощностью 200 лошадиных сил с отбором мощности на гидронасос коробка раздаточная от газ 3308 аж целых три штуки там стоит раздатка, ну естественно 4 оси причем центральная раздатка управляется из кабины карданы в пазике установлены от всего что угодно тут и от паза и от газ 66 даже есть два тракторных кардана от dt 75 мосты все от шишиги два передних поворотных и два задних обычных централизованная система подкачки колес ну к сожалению централизованную систему подкачки и наоборот стравливание колес у нас в игре не завезли но все же она в реале есть Тракторные колеса с системой подкачки шин кстати, у пазика стоят в стоке, в отличие от игры также, где их нужно покупать, но надо же было разработчикам как-то имитировать прогресс и тюнинг автомобиля. Также здесь стоит манипулятор Тадан Q на 3 тонны, максимально именно похожий на то, что стоит в реале, у нас стоит в игре. Ну и конечно же лебедка, конечно куда же без нее. Коробка от Горан мощности с гидронасосом обеспечивает работу крана манипулятора и две гидронасосы опоры по бокам. Интересный, кстати, факт, габаритами эта тачка не сильно отличается от стандартного пазика, он стал длиннее на 50 см, выше на 26 см, не считая, конечно, высокой точки манипулятора и шире всего на 5 см. В игре же эта машинка является довольно универсальным средством, так как это грузовик, но при этом еще может выполнять функции скаута. Единственное, у него не есть недостаток то, что довольно высокий центр тяжести и данный а бандит Базик, как угодно его назовите, очень часто переворачивается Опять же, вот эта вот мягкость непонятная, вот эта вот пластичность рамы И, конечно же, небольшой вес Соответственно, возить какие-то сверхтяжелые грузы и машине довольно тяжело Но в остальном вполне себе приличная машина для того, чтобы ей пользоваться Реально, я получил довольно много удовольствия, катаясь на этом автомобильчике Исключая те моменты, когда выезжаешь на жесткую пересеченную местность Он начинается очень лихо и умело переворачиваться и сэкономить и различные другие кульбиты. Ну еще, конечно же, стоит отметить сам манипулятор. Других манипуляторов сюда поставить нельзя, а этот манипулятор, к сожалению, местами не настолько подвижный, как э, манипуляторы российской техники или манипуляторы американской техники, но вполне себе функционален и справляется с задачами, которые на него ставятся. Этот вездеход с формулой на 8 на 8 строится в штучном порядке под заказ. Ну и напоследок самое интересное. На первый взгляд монструозная техника, выглядящая как самоделка, может ездить не только по тайге или каким-то лесным полянам, или там горам, или еще чему-то, но и по дорогам общего пользования. Она имеет тракторную регистрацию и даже гос-номера. Что сказать, умельцы постарались на славу и сделали из этого прямо официальный, лицензированный грузовик-вездеход, на что им спасибо. Ну а если вас интересуют подобные видео с разбором различной техники в SnowRunner, с которых, собственно, вы, наверное, и пришли на мой канал, то обязательно поддержите это видео лайком, поставьте лайк, напишите в комментариях, на какую технику вам еще нужны подобные обзоры, и, возможно, они появятся еще. Ну и на этом всем большое спасибо, с вами был Витяй, вы на канале Малой, и пока вам, друзья.